И высоких и перевалов Среди них караманжур Мазуритов там навалов А еще посмочить Нам их надо выбивать Посмочи, ауган, вашу мать. А еще посмочить Нам их надо выбивать Посмочи, ауган, вашу мать Там душманский отряд Под командой угл У а них говорят шика и минометы Только нам, фарманисты нам на это наплевать, да шика, вашу мать! И только нам порванись, нам на это наплевать, да шика, Вот ракета пошла, начинаем мы работу, летим прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, афгана, мать! Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твоего бургана, мать. Нас рассвет застает запыленных и уставших, водка нас не берет, Так что молча пьем запавших, Но зато Мазурида Пакистану не видать, Пакистан твоего бугана, мать, Но зато Мазурида Пакистану не видать, Пакистан твоего бургана, мать. Вернувшись домой, все было забыто. Захватить с собой по кусочку лазурина, чтобы вспомнив, как было, то усмешкой мог сказать: "Лазурит твою, афгана, мать". Чтобы вспомнив, как было, то смешли мог сказать: "Лазурит твою, афгана". На этих фестивалях. Да, но на больше о проблемах, которые возникают у афганцев, вернувшись в Союз.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 Все-таки приезжал Сашка сюда из своего лакуртиза Дрипануэль. Значит, когда вручали орденом Красной Звезды. Мы пошли вместе. Причем одинаково. Я получил по линии армии, получал Красные Звезды. Не по комитету, и он тоже. С разницей в неделю. Но все равно он приехал сюда. Как раз скажу историю. Когда у меня уже был, ему вручили. Мы пошли в какой ближайший ресторан? Там ресторан Националь. А уже перестройка, уже во И такие две рожи, какой непонятный. Не то грязный, не то загорелый. Ну, лезу туда, черт как одетые. Нас не пускали. Но тогда у меня было еще удостоверение. Сотрудник комитета государственной безопасности. Значит, я, и зло я был, как черт, было плевать, я уже уходить собирался из этой конторы. Взял шинцар за горло на, на глазах изубленной публики. Нас пропустили моментально. И мы сидели, пили там. Вот воспоминания, я потом вот, песню писали. А потом ночью поехали в Остреково, где. Поселок где похоронен мой побратим в один Илья Халевич. Называй свой орден в кулаке. Разожми кулак, сведенный, друг, товарищ. Пусть засветится маливый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ. И разорвает сталь бронемашин. Он напомнит злое небочек чек вардака.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 Третий тос не прячь, глаза ведьми мужчины, много ну девочка, неси еще вина, Звезды в рюмку по традиции старинной, Так на фронте обмывают ордена. Третий тос не прячь, глаза ведьмы мужчины. много ну девочка, неси еще вина, Звезды в рюмку по традиции старинной. Так на фронте обмывают ордена.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 Лишь на что мало четвертного или мишкой суровый Но подбрось нас до поселка Вострякова, Помолчать у краснозвезды пирамид Спасибо. Дождь идет в горах Афгани это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды, И даже дю подставив лица, Все пытаются отмыться от жары Столетней пыли, серые пыли и беды, И даже дю подставив лица.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 Память светлая о доме, дальнем доме и весне. И отплясываю трияна Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана На заплатанной броне. И отплясываю трияна Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана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 Летний дождик проливной Местный бог от взрыва злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Летний дождик проливной Этот мир без тебя, Просто голые скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень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 Погибшим, друзья, не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою, мечет и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою, мечет и чем-то еще.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 Вели на нас лучливая строго, В белом снегу голю снегом. Этот снег шториками лежит на вершинах, Где ни труп не сыскать, ни проезжих дорог, Недоступен танком, Ни брони машинам. Только стёртым подошвам солдатских сапог Не наступит ни танком Ни Только стёртым подошвам солдатских сапог И тогда сверкали огнем перевалы Я взрыва в трещала В бронях ледников И в жестоких боях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 Да,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 20 лет спустя, 20 лет спустя тот, тот же дождь. Песня о дожде. 20 лет спустя, значит 88 -й. Жизнь продолжается. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды.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 Идет в горах авагана, Пересохшим, позабытый и желанный Память светлая о доме дальнем доме и весне И отплясывают рьяна Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне И отплясывают рьяна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 отвыкли от обилия воды И даже дю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли серой пыли и беды И даже дю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли серые пыли беды серый пыли беды были беды. Еще двадцать лет спустя все тот же дождь. Серый дождь барабанит по окно. Ты молчишь, поясок теребя, Ничего я привыкший давно.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 Сироглазым счастью во след Желтый лист прилепился к стеклу Уходящего лета привет Желтый лист прилепился к стеклу Уходящего лета привет Спасибо!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 Значит, командир полка рядом стоял полка, если километр. Мы не подчинялись никому на свете. Нас просто прыгнули на Москву, прямо на председателя, на И кто был после него. Значит, а это Аминсия. И оказалось, как два с половиной тысячи штыков у него в полку, то аркемент, полковник, он, значит, всем подракшал, а там 30 тысяч подракшал, все у него. И все пытался нас застроить. Написал донуты, получил ответ, по башке ему стучили, он перестал Значит, Но и запретил эту песню исполнять полку петь, потом была острова эта песня, ходить, ну, что не умереть. И пока не пришел, наверное, все помнят, помните, известный командир полка, подполковник Лёва Рохлина, пришел ко мне на 13-й день пребывания, обменяясь на две данные, поставил бутылку водки, проснул принять козет. И эту песню он заводил в столовой. Почему? Потому что все-таки нет Вот эта песня. Как на поле куликовом прокричали кульки, и в порядке к вышли русские полки. Как дыхнули за заед Значит, выйдет по будет враг разбит. Слева рать, справа рать, Приятно с похмельем мечом помахать. Слева рать, справа рать, Приятно с похмельем мечом помахать. Перебрались через реку с криком, с марта, молодцы! Рать, назад дороги нету, воду бросили концы. Красноноса и воевода врат на теле знает толк, И в засаду через реку ускакал сосадный пол. Слева рать, справа рать, Ух, приятно с похмелья мечом помахать! Слева рать, справа рать, Приятно с похмелья мечом помахать! Показалось, вражьи стаят горны, Стались краю в край, Приткани на реку мысов на холме сидят мамой. Лично полем раздается, есть он смелый, ай-эй, и с выезжай сразится, выезжает пересвет. Слева брать, справа брать, приятно с похмелья мечом помахать. Слева брать, справа брать, приятно с похмелья мечом помахать. Молодец, кричат ребята, подстрахуем, не робей, и и сошлись гремя-долеза врать, не мутро врать на рать, Накануне все допито, и я страшно выбирать. Слева рать, справа радь Приятно с похмелья мечом помахать. Слева радь вправо радь Приятно с похмелья мечом помахать. Как на поле Куликова Откричали кулики, ну, разгромили бусурманов протрезвевшие плаки. Была слева рэп, была справа, теперь застовез никого не видать. Была слева ред, то нас права, теперь засту вез, никого не видать. Значит, да сейчас много вечей, я думаю, толкать не будем. Морозов здесь, да? Где, где? Пожалуйста. Слышно давайте кузя. Слышь, ну, дядь, Без войны, рядымилость плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост другого верного, сурового собрада твоего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом. Каждый друг улучшу Мадисайн Кезвичевской устала улыбнулась объектив. И я гляжу на эту память прошлого, Свеча горит и тает терим. Да в день последний, верили, с Тот день пришел. Достаточно, товарищ. едино суть так говорил один комбат мы трассы жизни звали путь и стол лукнов ф там трое суток на пролет ползет колонна между скал за поворотом поворот за перевалом перевал держись спокойнее браток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 и под его романтик Уходит старый год Что было в том году Дороги, по а дороге Да скрежет на зубах Горячего песка Да новые друзья Да старые тревоги И мины под ногой Да новые друзья, Да старые тревоги, Амины да под ногой, Да поле близко. С гвоздя гитару снял, Уставый Настроил лугу сон За гордыми души И добрый старый вальс Афганской ночи, и мысли, и сердца и звезды закружил, И добрый старый войск Среди афганской ночи, И мысли, и сердца и звезды закружил. Плывет, качались вас над древними горами войны, не ведая границ, мы грезим его любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом резиниц. Мы грезим на его любимыми глазами, пожатьем нежных рук как фальши, кончающийся год не зарастет бурьем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько под Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас Погоде, незнакомая вашим рукам. После тревог спит городок, Я услышал мелодию вальса, И сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного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 Вот такая песня, ну, Бригантин, любимая песня, конечно, обновила мне все эти мелодии, даже похожи Но я вам спою, называется она да? «Джентльмены удачи» песня. Не предав мечты о вольной воле, И не разуверившись в судьбе, Джентльмены, кто пойдет со мной в море, кто не хочет больше ползать по земле, джентльмены, кто пойдет со Мною в море, То не хочет больше ползать по земле. Под покровом сизого тумана мы уйдем в погоню за мечтой. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный выпил под водой. Джентльмены, выбирайте капитана, поднимайте черный выпил. Пусть удача встретится отважно, Сто чертей в подлогу боксам. Джентльмены, это судно будет наше, Пушки к бою, канониры по местам. Джентльмены, это судно будет наше, Пушки к бою, канониры по местам. А потом плати за все бездачи, Что пробьем, на море наживем. это. Женщина удача вместе с нами варбадосских лищат ром. Жен это женщина удача вместе с нами варбадосских лищат ром. А окажется неверной, но судьбу напрасно не глянем. В ты, кто пойдет на ривер первым? Черт возьми, давай начни поворачивать меня. Жен кто пойдет на ривер первым?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 Началось лето, жаркое, шаленое, Ушло тепло, заскошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. Костер погас, песня недопета. Пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, И когда еще увидимся, Бог весть. Но мы молчим, промчалось наше лето, Когда еще увидимся, Бог весть. А было так, вначале было слово Неуловимо, легкое, как дыма отда. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди, и будешь не судил. А все, что дальше, в общем-то, не ново, Не осуди, И будешь не судил. Смешались все рассветы и закаты. И что хотелось, каждому сбылось, Мы лишь в С тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в Тобой не виноваты, что слишком быстро летом пронеслось, Я посреди деревни на рассвете, Прощусь, целуя кончики ресницы, пусть сплетут суже сужьи соседей, Про нас еще одну из неблиц, И пусть сплетут до сужие соседей, Про нас еще. Одну из диволиц нас разнесут по городам и весел стальные стрелы. скорых поездов и все что было осень занавесит Тяжелый шторы сизых облаков и все что было осень занавесит тяжелые шторы снежных облаков.